Стас, чем занимаешься? Да вот комментарии подписчиков читаю. И что пишут? Ну пишут, что интеграции вилдропа всем нравятся, что самый честный опенкейсер не продажный. Самое что интересное, просит снимать больше интеграций. Вот Абобус 300 пишет Человек, так нравится интеграция Вилдропа, вставляй их почаще Можно даже за место кейс батла Интеграцию просто оставляйте и все Я рад, что такие комментарии появляются Но самое интересное, написали здесь действительно Два человека, а человек, давай ролик По Вилдропу, и что это значит Что будем снимать Дорогие друзья Вилдроп, раз есть такие комментарии Но для этого нужно позвонить админам чтобы баланс сделали Алло Куда звонишь? Да, это человек. Ты кто такой? Как не узнали? А, узнали? Да, самый неподкупный, да. Да, самый объективный, конечно, да. Самый честный, да. Ты пьяный или кто? Вот, звоню-то по поводу, нужно честный обзор опять снять? Подписчики-то просят? Да. Как закидывать? Мы же честный обзор-то снимаем. Нужен баланс? Немножечко. Ну сколько немножечко? Ну... Миллион немножечко, да. Какие деньгами? Немного нет. Нет. Я думаю в самый раз. Да-да-да. Миллион нет? А сколько? 50 рублей. Ну, полмиллиона. Может быть. Тоже много? Но я не знаю, остальное это меньше все. Но... Думаю, договоримся. Как больше со мной работать не будете? Ты кто такой? тысяч рублей дать? Не, ну и за 5000 в принципе можно, да, да, деньги, да, согласен, все, договорились, жду 5000 рублей, да, честный обзор, как всегда, конечно, да, спасибо, спасибо. Любимый сайт вот звонил, денег заплатит. Ну что, погнали, обзорчик честный снимать. Так, ребят, а вот эти деньги от Нивилдропа, то есть это оплата за ролик от Нивилдропа. Они принесли мне домой и решили рассчитаться с наличкой, поэтому вот, пожалуйста, факт того, что мне платят Нивилдроп за ролики. Мужики, привет! Ну вы просто сумасшедшие. Вот серьезно, прошлый ролик мы сейчас с Егорчем стараемся работать над новым форматом. Егор старается работать. Там были вставки Соньки, какие-то мемы и так далее. Блин, насколько вам понравилось, очень приятно, поэтому сегодня, значит, будет то же самое. Были комментарии по типу, ни то не добавляй, но мне понравилось, да, то есть я сам это снимаю, и этот ролик, который даже я могу посмотреть сам свой, от начала до конца, хоть свои ролики смотреть не люблю, но было круто, поэтому спасибо за фидбэк, это реально для меня важно. Сегодня вилдроп, смех смехом, вы, вы, вы начали просить, типа, человек интеграции круто, давай снимать. Реально, э, не шучу, еще бы я шутил. Писали в комментариях под кбшкой, там было два коммента, как их много. Да, за вилдроп но тем не менее то есть я на этом тоже хоть как-то зарабатываю и очень надеюсь что если вилдроп наберет каким-то чудом образом боком просмотров больше чем кб все кб больше не будет на моем канале нет, нет нет, по поводу этого ролика не пропускай ибо дальше будет выдали нас обманываешь и так далее я, я всегда всю правду рассказываю смотрите 50 тысяч на балансе вилдроп предлагает два условия и рыбку съесть и на два варианта сотрудничества но мы работаем всегда по одному я вам об этом говорю короче либо мне платят за ролик фиксу либо мне закидывают на баланс и я фул открытый вывод ничего не вывел пошел получаю за ролик мои рублей это как бы уже дальше мои проблемы вот поэтому условия такие мне так интереснее снимать естественно из-за того что выдали ссылка на сайт в прикрепе и по бонусам которые у вас есть кстати у нас сегодня доступен аж 7 кейс Прошу прощения за отступление небольшое, сегодня будет вот этот вот кейс, интересно вам или нет, не знаю, но вот сейчас сразу можете ливнуть, кому этот кейс не нужен, но я очень уже хочу пооткрывать вот эти вот серийные кейсы, но они их все не открывают, не открывают, не открывают, не открывают, ждем, как только появится моментально у человека будет видос. По поводу промиков, которые есть на сегодня, это, естественно, барабан, перчатки, нож. 100 тысяч рублей на баланс, все это тут есть. Выпадет лето, это? 99% что нет. Но, очень часто вот этот вот случайный широпотреб выпадает, вы можете их получить два. прокручиваете один барабан на раз в 72 часа, ссылочка на сайт в прикрепе, да, напоминаю. Потом, после этого, вводите вот такой замечательный промокод, лето2023, активироваете его, нажимаете перемешать, и дальше выбиваете уже еще шир. Плюс 20 рублей с ровного места. Плюсом, это очень, конечно, все хорошо, но есть имбовый промик, вот кейс батл, да, тот же, там 15%, всего дается, 20 максималка Или 23 максималка была, здесь же Чекай, а лето 20-23, 40% Прикиньте, ты закидываешь Косарь, получаешь вот сразу, тут циферка Меняется, 1400, плюс бесплатные Кейсы, и вот этот твой косарь Просто с ровного места превращается Уже в где-то 1800, если с Бесплаток повезет, то есть x2 Ты еще ни одного кейса не открыл, ну вот уже x2 Промик не ограничен для одного пользователя Поэтому юзайте, пожалуйста, на здоровье Спасибо, приятного аппетита Спасибо Спасибо. По поводу обнов, которые они еще запилили, здесь появились розыгрыши. Открываете армейская тайна, засекреченная, запрещенная, ничего не репостите и выигрываете реально. Но, на мой взгляд, это дорогие скины. То есть, чел, открыв 4 кейса, он этот розыгрыш каждые 24 часа обновляется, может забрать 5 кусков, 5 с половиной, да, огонь чинтика. Ну и так по всем кейсам. Реально, не так много участников иногда бывает. Сегодня прям что-то дофига. Обычно, но ну, вот, 4 кейса всего чел открыл, 5к заберет. Поэтому розыгрыш тоже прикольный, кому интересно, чекайте. Мужики, всем привет! Сегодня мы находимся в Тае, я уже тут нахожусь сколько? Пять дней. И в этом ролике я хочу попробовать самые острые том-ям, которые только могут тайцы приготовить. Посмотрим, что из этого получится, с тем учетом, что вообще я острая не особо ем, но в принципе посмотрим. Кстати, вот вам пруф, что я не в Иркутске, а то не поверите. Короче, как-то так все это выглядит. Вот. А вон там завод. Короче, сейчас будем пробовать. И, наверное, я уже начну запись в кафешке, где будем заказывать. Ну, мы начинаем с бесплаток. Я первый открою фастом, и баб. Ну. Давайте, раз, два, три. Он не интересный нифига, поэтому мы его открываем фастом. Я все-таки сегодня надеюсь на оку, потому что я вам даже сейчас скажу, прочитаю, продиктую. На моем канале было... Сейчас скажу, не переключайтесь, подождите. Я сейчас проштудирую все свои заключительные... Знаю, предыдущие Все свои ролики, которые вот у меня недавно вышли КБ 60 тысяч мы слили Путь до ВП Драгонлора на топ-скине слили Крафт на новую м слили 200 новых Анубис кейсов слили Открыл самые дорогие кейсы в КС слили Так, дальше Виллдроп был окуп Выбил Драгонлор, это тоже немного не то Открыл кейсы на мои гол слили Кейс батл слили, кейс батл слили То есть, что вот я говорю, да, кто за каналом следит, наблюдает, бдит Видят, реально очень много сливов, сегодня надеюсь Подкрутка, не подкрутка по барабану Я хочу окупиться, честно, потому что Понятно, что КБ это вилдроп спонсоры Ребятам огромнейшее спасибо, но Но я хочу, блин, выводить Ожаренных гвоздей не хочешь? И кейс батл меня как будто вот Беруши засунули и не слышат Да, понятно, что а, есть интеграция Есть спонсор, но, блин ну, КБ! Ну, ой, хорошо, соточка! Ну, хоть как-то, может, вы меня, можете купить, Будем надеяться, что все-таки в дальнейшем Если ролик наберет там 5 лайков, снимем, и все будет гуд Тем временем, с бесплатного четвертого аж 500 рублей Аж косарь! Хорошо, поперло, пошло но, опять же, у нас визуализация здесь Какое слово-то, да? Нифига А вы все думаете, я тупой а, У нас же здесь визуализация 50 тысяч рублей, поэтому с 50к В принципе, в теории, действительно Может быть так и может Навалить. Насколько это реально интересно Но с аккаунтов подписчика мы проверяли Я что-то фастом кручу а, Поэтому, да, с бесплаток тут реально наваливают Насчет остальных кейсов большой вопрос и загадка Но бесплатки здесь неотъемлемая часть С них все-таки хоть как-то, но выпадает Говно мне выпало с 6 кейса. Причем он достаточно дорогой. Но выпал шлак, кал, мусор, помойка. Не надо этого нам. Этого нам не нужно. Это история... Тоже говнишком запахло, так сказать, посрал, не сняв штаны. Ну, то, -то бишь, обосрался. Прям в твоем стиле. А чё шестой кейс как-то вообще не идет. Если еще раз осадок, кстати, заметьте, тут их два. То есть, если тебе не выпал дигл, держи юмпик в лицо. Неплохо, в целом, да. Кейс за 25 тысяч. Выпал Седьмой кейс. Скорее всего, будет такая же история, потому что у нас всю ману израсходовали кейсы. Док. Кстати, здесь офигенный сбор. Травяной сбор. Гра фит! Салам алейкум, дорогие друзья Так, ну графит я уже оставлю, чтобы хоть что-то, если вдруг что, забрать Потому что с голой задницей тоже уходить не хочется Фух, ну ладно, графит под сейф есть Все-таки нужно сделать как-то больше, но графит уже пусть точно в инвентаре лежит Но это не все, у нас остается еще один кейс И а скорее всего это будет еще один осадок, потому что оно очень жирно получилось Не так Дроп? Ну да, говно Все так, что по итогу? Давай-ка мы через контракты посмотрим, сколько получилось сделать Засунув только самое дорогое сюда Так, это арктические истории все, графиты Ну, естественно, лотосы, куда же, собственно, без них 30 Так, а если без графита? Слушай, графит вывез, нифига Это хорошо, это прям угодно Друзья, всем привет, это от Отсосич В общем, сейчас ищем кафе, где будем есть причем самый прикол, что по ценам здесь вообще все офигенно, типа можно, короче, поесть вдвоем на где-то рублей 500, чтобы вы понимали. Все супер дешево, поэтому в кафешках, в рестиках прям все good. Смотрите. Этот, вот, короче, Акисина открывал, напродавал драгонлоров и уехал. На две недели. Кайф. Короче, отдыхаем. И сейчас будем искать самый острый Том Ям. Сейчас, я думаю, уже будем его кушать. К слову, в Таиланде ненормальное движение. Смотрите, элементарно. Пешеходный переход. И тебя никто не пропустит. Типа, ты будешь стоять около этого пешеходного. Ну, я не знаю. Ну просто пока тебя пока не будет машин, чтобы перейти. А того, чтобы тут кто-то кого-то когда-либо пропускал, этого вообще нет не было и не знаю когда будет вот такая история но наверное все хватит я просто никогда не снимал подобный формат и не знаю что вообще тут надо говорить но увидим попробуем посмотрим литко честно нежно ладно Продать. Не, ну как не ожидал, я же понимаю, что э, Закинули, значит и все-таки Что-то может быть-то будет. Ну, ладненько Мы все это дело продаем, продаем, продаем Продаем, продаем, продаем Продаем, продаем, продаем Продаем, продаем. Итого 55 тысяч. Графит пока трогать не буду И ну его нафиг. Пусть лежит. Смотри, вообще по дорогим и новым кейсам Апгрейд пока есть, но я его уже Открывал. Хочется. В предыдущем ролике Я не так много этих кейсов открыл. Сегодня Хочется, так сказать, восполнить этот дисбаланс И сделать баланс. И а Ага. Нет. Чушь какую-то сказал. Хорошо! Нет, ну вот эта красота, но это стоит 47. А, это окуп, ладно, нормально. Просто, просто кайф. Ладно, вот здесь хорошо. Так, у нас есть перчатки, у нас есть азимов, у нас есть графит. Прекрасно. Это прям. Это годно. Уже не с голой жопой сегодня. Это хорошо. Так. Десяточка, слушай, новый кейсик Вроде бы как, ну тут дешевый, я смотрел Все равно, ну то есть добавили кейсы, я заходил Смотрел, реально, вот эти Вот там, те же самые носки, они Офигенно выдавали, на моем ролике Этот кейс обосрался максимально также штаны с себя не сняв Ну, то есть вообще прям жестко, не, не выдавал Кстати, да Прикинь, в прошлом ролике вообще Ничего не было, 2 аж тысячи На Балике три куска у нас, а что в инвентаре? Контракты, что тут, ну слушай, ну это прям Ну это хорошо 82 тысяч уже есть Оставляем графит, оставляем перчатки Азима, в принципе, тоже можно оставить Да, наверное, что-то у меня с голосом Вы слышали, что голос сел? Сиди, кайфуй Ну реально, что-то с голосом вообще какая-то беда Я, если что, болею, вы меня извините Ну, голос прям сказал в молекум И ушел в небытие 21 тысяча, три скина я уже оставил Надеюсь, что в... Во всей истории азарта я их не продам Ну нет, их я прям хочу Пока выводить не будем, потому как существует Да это не теория, это факт Ну то есть прикинь, да, сайт работает по алгоритмам ну Мы делаем вывод условно, да не условно Мы делаем вывод, нас просто потом начинает брить А что-то сейчас, это как-то раньше история началась -то. Ну прям рано Ой, ой, ой, сколько? Десяточка или пять? Сколько он стоит? 6К, ну пойдет, ладно. В принципе, кейс дорогой, поэтому плюс 1800 там, ну, не так, не, не, не так хорошо. Да даже плюс Косариум все-таки почти 6000. Бляха, ну тут ящик Пандоры! Блин, я думал долетит, 6700, ладно, ну, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, потихонечку, он хоть как-то там что-то пытается, старается, ладно, нормально. Главное, что идет запись, потому как ролик не выпущу, меня потом... Ну, вы сами, да, знаете. И рыбку съесть, и на. 2800, Ну, что-то. Ну, слушай, у нас опять же есть 9 тысяч, аж 200 рублей. То есть в теории, ну просто ролик совсем короткий. А, 10 минут. Ну слушай. Да хочется забрать. Хочется забрать. Но блин, ролик реально совсем короткий выходит. Что-то как-то такая себе тема. Ладненько. Мы ехаем дальше. Ягуарчики. Он нам очень хорошо ягуары выдает, я это уже понял. А, блин, а это хреново. Давай-ка попробуем апгрейд. Можно, в принципе, продать азимов, наверное. Два скина есть, там больше 50 тысяч, если что. Давай пробуем какой-нибудь апгрейд пока открыть. Ну, лишь бы не слить, потому как а, реально ролик-то плюс-минус, как и на КБ, получается. У нас есть пару скинов. И, и, и что-то и дальше он сливать начинает. 15 тысяч нормально, кстати, хорошо. Смотрите, что тут по ценам. На самом деле э, это в батах, надо да. просто умножать там на сколько? На, на 2,5, ну мы умножаем на 2. Том Ям. То есть вот этот суп с морской едой со всей историей... Э, сколько это 300? 300? То есть вот этот э, Том Ям стоит всего лишь 300 рублей. Когда в России он стоит, наверное, сколько рублей? 800? Нет, рублей в ну, короче, дороже в разы, вот, то есть по еде тут все прям мега хорошо, вот, поэтому сейчас заказываем, я сейчас закажу рис с морепродуктами, чтобы просто хотя бы поесть, и очень-очень острый том-ям попробуем взять, и посмотрим, что из этого получится, и насколько это будет остро. Ну, в общем, смотрите, какую красоту нам принесли, это два, что это орниши, апельсиновый сока, том -ям. мы, кстати, сейчас его попробуем, рис с морепродуктами, потому что я тоже хочу поесть. А, и для тебя Паттай, тоже с, морями продукт, с, морями, с морепродуктами Надеюсь, это самый острый будет том-ям в Таиланде Давайте сначала это дело понюхаем В принципе, не, остро не пахнет, но, блин, я не знаю Опять же, есть сок, если что Короче, том-ям с курицей, потому как с морепродуктами дороже Скорее всего, острый мы не доедим Поэтому, поэтому будем пробовать уже, наверное Погнали я сначала бульончиком попробую, он он да, он с курицей, он с курицей. На самом деле, это очень красивая история, вот, курочка, тут прям все плавает, грибы, у них грибы офигенные. Ну, ладно, погнали. Ну, это не остро, что, прям остро? Это можно, ну, это, это не остро, не. Нет, это вообще не остров Так, двадцаточка у нас есть Дальше яхт-клуб кейс Блин, слушай, вот что хочу сказать Понятно, ну, проплаченная история Но тут реально офигенный сбор кейса Вот, а, по факту не окупает диглос а, Где он? Подожди, Дигл, Дигл, Дигл, стой. Я, я же не ошибся. Тут же был Дигл? Да, Дигл кот красный, смертоносные кошечки, по-моему, раньше бы не купили, Сейчас не знаю, что у них по ценам, Франклин, э, ящик Пандора окупит. Что еще есть? Ну, Орион может в минус. Орион, да, Орион-кайман. Но в остальном очень красиво все выглядит, по крайней мере. Но ну, это и цель для сбора кейса, чтобы все выглядело... Тридцатка! Так, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Слушай, ну нет, ну здесь плюс, просто плюс мораль, серьезно. После стольки сливов, код красный, ну, не, уже хорошо. Да даже если он сейчас будет сливать, да это годно получилось. То есть вся эта история... Так, давай-ка мы сейчас что-нибудь уже заберем, допустим, графит. Лишь бы он был. 27 тысяч графит... Он будет? Так, хорошо, хорошо. Вопрос, конечно, по статраказе ему выдавать перчатки. Произошла ошибка. А что за прикол? А, салам алейкум, сайт. Можно забрать вещи? Ну-ка еще разобрать. Сегодня, если будет день беззамен на Вилдеропе, это, ну, сегодня вот пойдет дождь. У нас обычно в Иркутске снег в последнее время валит. Сегодня... Да он меня удивляет! Обычно тут миллион замен нужно сделать, но это, это факт. Как минимум, ну, не миллион, две-три точно. Здесь что-то прям хорошо. Ладно, ладно, вилдроп исправляется. Единственный вопрос постатрека Зимову. Да мне он за тридцатку не особо нужен, скажу честно. Ладно, давай еще попробуем. 35 тысяч есть. Так, друзья, перчатки принял. Цены их в стиме пока не смотрел. Чуть позже мы посмотрим. Графит мне пока не пришел. Ну что, едем дальше тогда. Слушай, ну кейс классный. У ну, меня он прям зашел. То есть кейс реально офигенный. Но по окупу, опять же, вернее по сливу, дигл это приятно, потому как в основном на вилде... Ну, в основном на, на вилде сливается все. В, ос в основном на вилде, ну, типа, кейсы, знаешь, фарма. Элемента... Вот откроем любой... Допустим, начинающего темщика Ширп Дальше идем Кейс Ректора Ширп Ну, ночная буря, это можно отнести к Ширпу, потому что кейс 5000 стоит. Вот эти кейсы, они собрали уже по какой-то другой схеме Ну, реально, это прям другой сбор У них тут нет Ширпа И если не Окуф, да, Дигл, там 2000 он стоит, то минус 3 куска Это много, определенно, но тем не менее Тем не менее, в остальных кейсах у них Ширп Так что новый кейс радует че то я перехвалил, да, по-моему? Блин. Ну, ну ладно, у нас в любом случае, но опять же, графит пока еще не пришел. По нему вопросы. Графит 30 тысяч, что ли, сейчас стоит? Ладно, я вывожу скины, это значит, что, ребят, ждите крутого контента в Counter-Strike. Потому что обычно я вывожу скины, потом пишу вилдропу, типа, ребята, давайте сделаем интеграцию на CS-контенте. нитки такие, let's go. Let's go. Закидывают, заносят мне за ролик Собственно, и я продаю эти скины Круговорот скинов в стиме это называется 4000 у нас, к сожалению, остается Да, прям тогда, не знаю, заулынить Просто вообще глупо было продавать Эвапу на 30 тысяч сотрековская. Она бы ушла за 25 тысяч даже в стиме, наверное, на моменталку ну, Тяжело продавать такой скин А вот здесь можно, слушай, если сделаю Там, не знаю, тысяч 14 не, ну это дофига. Че-то я с 15 на 14 разница-то особо. Да, 12, блин, хоть. 12 так, второй игрок. Теории обгон. 26 пор... Оно? Да оно сейчас даже полтинник. Гаммоволны надо было, блин. Я бы... Хорош! Так, хорош! Хорош! Хайф, кайф. Определенно кайф. Так, мужики. В общем, зашли сейчас в другое кафе. Чтобы вы понимали. На самом деле в таких заведениях тут очень вкусно готовят Мало того, что это вкусно, это еще не очень дорого а, И сейчас я так понял, что официант меня понял Потому что я повторил 10 раз вэри-вэри Мне в ответ повторили вэри-вэри-вэри Поэтому просто будем рассчитывать на то, что будет настолько спайси, что есть мы не сможем Потому что цель этого ролика заказать самый острый том-ям в Таиланде Так, мужики, принесли том-ям Это, я не знаю, что это такое Будет. Но вроде бы как это вари вари Спайси. Ну чё, поехали. Открыло? Yeah. Я рекомендую это место к посещению определенно. Клабует на батонге. Я чуть-чуть бульона выпил. Попробуем еще чуть-чуть, я попробую, она вон с курицей, поехали. Кстати, курица тоже острая. Да ну даже пахнет остротой. Так, еще бульончика. Не, надо еще. Мы делаем контент же сегодня. Искали этот да, том-ям везде. Вот самый острый том-ям в Таиланде. Это это реально, но ну, я не знаю, как передать. Если ты съешь вот такой перец, да, вот он. Вот этот перчик будет Ощущение жжения. Когда ты пьешь этот пульон, то же самое. Если вы пьете вот такую ложку, я не знаю, что он будет, но попробуем. Не, ну это вкусно. И чтобы вы понимали цену, э, вода по 15 и том ям 120, то есть это где-то 300 с лишним рублей. То есть попробовать вот это, ну, даже если не брать в учет то, что это остро, да, взять ноу спайси, это вам будет стоить 300 с лишним, с лишним рублей. Сколько он стоит? Слушай, я знаю, что хочу. Я хочу нафигачить этих глоков. Ну, вот сейчас реального аж... Почему две пары? Я чего-то не знаю. Ладно, это баг какой-то. А, давай апгрейды, поехали в... Поехали глоки делать. Что писать, гамма? Я ни разу этой историей не пользовался. Гамма. Я хочу глоков нафигачить. Во, гамма, но ну, он 6, 6 Я на максималке сделаю, потому как, ну, сейчас может просто ничего уже не заходить. Поэтому лучше, чем больше шанс, тем лучше. Это же моя красота. Просто красота. А можно еще? Я хочу несколько таких глоков. Но я его просто потом не продам, оно у меня будет лежать непонятно сколько. Это как инвестиции, блин. Ну что, давай пробуем еще один. Ну, прям на максималке сейчас. Я даже... Но я сделаю, наверное, даже вот так. Просто, чтобы хоть как-то эти деньги вернуть его в скин. Ну, просто. Но здесь, опять же, 100 рублей разницы. Так, а можно еще? Ну очень другое попробуем сейчас. На весь баланс. Это 2,900. Что-то я еще немного переживаю. Да не немного, я прям переживаю. Ну, хотя, опять же, мы окупились мы что-то. Я просто какие-то... Меня терзают смутные сомнения. Знаешь, я, я, я привык уже ждать подвох в такие моменты где-то. Где-то где должно обосраться, но оно заходит. Так, а до скольки так можно дойти? Интересно. Почему винки Вот, пятнашка. А зайдет? Ну вот эта зима за тридцатку ушел, честно говоря, просто в понос какой-то. Блин. Ну, ладно, у нас есть два глока. Так, у нас есть два глока, мы их забираем. Раз, шесть, сто. Почему они такие дорогие? Но за 6 кусков у меня еще нет, да, отлично. Самое главное, потому что замену здесь я не хочу, мне нужен именно глок. Причем две штуки, здесь это идеально. Блин, один вывелся, а второй что я однако не смогу забрать, да? Да, будем ждать, короче, один глок. И только потом, наверное, можно что-то будет делать с этим. Пробую даже через F5 что-нибудь сделать. Потому что этот глок мы и забрали. Я зря два раза его заапгрейдил. Блин. да, это вообще бред был. Ну все, тогда ждем скинов. Ребята, в общем, АВП граффит пришлось заменять, так как. Ну, не приходило. Глок тоже не вводится, ибо мы уже вывели глок. Короче, продаем. И со всей истории у нас на балансе 10 тысяч. Я не знаю, попробуем сейчас максимально. Ой. А я себя перенес куда-то не туда Так, ну давай вот так вот вообще сделаю а, Попробуем сейчас максимально с Ивова, Ну, то есть там условно 13 От 13 тысяч, чтобы апгрейд зашел М -м -м, Единственное, блин, а что тут делать? Обгон, давай обгон, например В принципе, почему нет? Или лучше полигон Давай полигон, полигон это было бы вообще идеально Бля, не зашло это, наверное, первый раз, когда я все слил и не зашел в игру. Ну, ладно, сейчас ждем тех скинов, которые я вывел, смотрим цену. Я сегодня немножечко, ну, я немножечко расстроен, честно. Потому что сколько мы вывели на 50 тысяч? То есть было 50, вывели где-то 50 с плюсом. Ну, немного, немного. Тем не менее, друзья, да, сделаю вот так. Что у нас получилось? Я поменял графит на финишную линию, они стоят 21. Гамма волны 5500. Обмотки рук осторожно, 28. И, в принципе, все, мы сегодня вывели три скина. В общей сложности с 50 тысяч получилось достать. 49, ну, 50 54 с 50 тысяч, в принципе то, что было, то и забрали, ну я мог, конечно, Азимов вывести за 30 было бы другое, ну ладно, это тоже мои проблемы, но здесь я хочу немного вилдроп поругать, да, все-таки обзор объективный, честно скажу обычно приходили скины, которые стоят дороже, чем на сайте, здесь все скины сегодня дешевле, по-моему, ну вот эти только так и стоят, типа гамма волны дешевле что по ценам здесь, а, ну нет, он 6 тысяч стоит, подожди, ну да, его где-то за 6 здесь продавали, 6200, ну, по Объективно, здесь он дешевле а, Осторожно, перчатки тоже, по-моему, дешевле Ну да, дешевле а, И финишная, ну финишная так примерно и стоит За что я его водил Здесь вообще дорожают офигенно Вот, поэтому такой ролик Всем огромное спасибо, ничего сверхъестественного Но, тем не менее, кейс сегодня проверили Вот такой вывод получился Надеюсь, вам понравилось, ссылка на сайт в приклепе Со всеми промиками, бонусами и так далее и тому подобное С вами был Человек, до новых встреч, пока